Всем привет! Вы на канале NBFitness, Фитнес и с вами я, Бов Наталья. Продолжаем заниматься дома и сегодня прорабатываем мышцы живота. Для этого опускаемся на спину, руки за головой, локти в стороны, ноги на ширине плеч, подбородок к груди не прижимаем, помним, между подбородком и грудью должен поместиться кулачок. И на выдох поднимаемся вверх, сокращая мышцы живота, на вдох опускаемся 20 раз. Вверху, поясница прижата. На выдох поднимаем под прямым углом согнутые ноги. На вдох касаемся пол. При этом поясницу не отрываем. 20 раз. Собираем руки вперед и на выдох приподнимаясь, каждый раз касаемся пятки. Остаемся в самой верхней точке, ноги выравниваем перед собой. На 4 счета опускаем ноги вниз, на 4 поднимаем вверх. Раз, два, три, четыре, четыре, три, два, один. Раз, два, три, четыре, четыре, три, два, один. Десять раз и поехали. вниз разводим руки в сторону делаем вдох на выдох дотягиваемся до стоп и так 20 раз голову медленно опускаем ноги вниз подъем вверх 20 раз Ноги приподнимаемся и на выдох собираемся. Раз, два, два, три. Раз. Хорошо, руки перед собой выдерживаем уголок. Можно выровнять ноги и. Снова сидим. Хорошо, опускаемся вниз, ложимся на один бок. Рука вперед, вторая за головой. И на выдох поднимаемся вверх, ребрами, стремимся к тазу. 20 раз. одну ногу и поднимаясь на локоть стараемся локоть и колено соединить на выдох еще десять Хорошо. выравниваем ноги на выдох поднимаем таз вверх на вдох опустили выдох вдох еще выдох вдох выдох вдох задержались сверху и теперь в два раза быстрее восемь семь шесть пять четыре три два один удерживаем рука вверх на выдох прокручиваем корпус вдох еще выдох, вдох, снова выдох, вдох, выдох, вдох. Опустили руку, опустились сами. Сделали вдох, потянулись рукой как можно больше вверх и на выдох. Раз, два, три, четыре. Опускаемся на второй бок и все с другой бок. Рука за головой, ребрами тянемся к тазу 20 раз. Колено и приподнимаясь на локоть на опорную руку соединяем локоть и колено на выдох. Ноги выравниваем. Приподнимаем таз. Медленно. Четыре. Три. Два. Один. И восемь. Быстро. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Рука в потолок. Сделали вдох. Таз удерживая на месте. выдох. Снова вдох. Вниз. выдох, Еще вдох. Выдох, снова вдох, выдох. Хорошо, опускаем руку и, и поднимаемся сами. Делаем глубокий вдох, вытягиваемся и через верх. Наклон 4, 3, 2, 1 и подтянулись.